черная, красная, да, заморская икра, баклажанная. Всем привет, сегодня мы будем готовить икру из баклажанов и для этого нам что необходимо, во-первых нам нужен будет блендер погружной, вот такой измельчитель или мясорубка Сами баклажаны у меня здесь две штуки. Большой болгарский перец. Ой. Морковь такая крупная. Два помидора. Зелень. У меня здесь зелень петрушки. Если хотите, добавьте укроп. Две луковицы или одна такая средняя. Три зубчика чеснока. Приправы у меня будет соль, черный перец, красный перец сладкий, жгучий красный перец, растительное масло. И может быть я добавлю яблочный уксус. И начнем. Сейчас я все почищу и покажу, что мы будем измельчать, что мы будем резать. Вот так. Итак, лук и морковь я порезала вот таким кубиком. Вот так вот, видите. Баклажаны кубиком небольшим тоже. Дальше помидоры, перец кусками, потому что я буду измельчать в блендере. И туда же пойдет зелень. И еще я забыла и в рубрике, что нам необходимо, томатная паста. Так, ставим на огонь кастрюлю. Наливаем примерно 50-70 миллилитров растительного масла. Обложка, это вспыкает. Посчитайте. Не надо ничего раскалять. Ничего жарить мы не будем. Мы будем все тушить. И выкладываем сюда лук и морковь. Вот так. Все Ждем, когда лук станет прозрачным. Тем временем мы измельчим помидоры, перец, чеснок и зелень. Закладывайте небольшими партиями. Если вы хотите помидоры, допустим, потереть на терке, вы можете снять кожуру, там надрез, сделать залить кипятком и так далее. У меня все сегодня в кожуре, с кожурой. Все очень быстро и просто. Прозрачные, забрасываем баклажаны. идем когда они так, знаете, дадут сок и немного опадут. Ничего не жарим, все тушим. Прошло минут 7-8, добавляем томатную пасту, вот делаем такое там углубление, чтобы томатная паста проварила чтобы она не была сырая. И вот так вот помешивая, провариваем. Минутки 3-4 и потом, потом, потом расскажу. Помидоры, перец, чеснок, зелень мы измельчили. Здесь у нас, посмотрите, какой вид имеют баклажаны, они еще не готовы. Вы смотрите, девчонки, если у вас жидкости нет, то можете добавить тут 50 там, грамм водички, чтобы ничего не пригорало, не надо ничего жарить. Все, отправляем вот эту красивую заправочку сюда. Перемешиваем. И знаете, что у нас будет индикатор готовности? Это морковь наша. Поэтому мы ее не терли на терке, поэтому мы ее порезали мелким комиком. И вот как только морковь станет такая мягкая, что вы можете ее превратить в пюре, можете подальше добавлять приправы. В общем, все, ждем. Все, ставим на такой минимальный достаточно огонь. Плотно крышку мы не будем накрывать, так слегка прикроем. Поглядывайте, не оставляйте, оставляем. Вот, ну, сейчас на 10 минут дальше будем смотреть. Ну, в общем, прошло 40 минут. Смотрим морковь, готовность моркови. Вот она морковь. И она такая еще достаточно твердая, поэтому оставляем еще минут на 10-15. В общей сложности у меня кипело 50 минут. Теперь добавляем все приправы. Я добавлю столовую ложку крупной соли. Но ну, вы знаете, это я потом еще попробую и, может быть, еще добавлю. Примерно пол столовой ложки острого перца. Если вы не любите острое, не добавляйте. Так, теперь я сюда добавлю сладкий красный перец. Вот так примерно две чайные ложки чайную ложку черного перца все это я сейчас перемешаю и оставлю еще на 10 минут следите смотрите чтобы ничего у вас не пригорело ни в коем случае так я все попробовала, меня все устраивает. Если у кого-то помидоры не сладкие, томатная паста может быть кислая, добавьте там что-то подсластитель какой-то. У меня меня все устраивает, я единственное добавлю сюда столовую ложку буквально яблочного уксуса. Все, это вот все сейчас закипело. Мы выключаем. И сейчас мы это будем взбивать блендером. Леша спрашивал, 50 мл масла, сколько это в ложках? Это примерно ну, 20 грамм масла, это 1 столовая ложка. Примерно 2,5 ложки растительного масла. Поэтому это блюдо тем, кто на чередовании вполне себе допустимо. И теперь погружным блендером надо все это взбить. мы сбили теперь нужно поставить опять на огонь буквально для того чтобы оно закипело, забулькала это икра не для долгого хранения вот буквально я переложу в баночку и там буквально три-четыре дня и до свидания А ты кто такой давай до свидания икра готова пробуем вы знаете она вкуснее вот на следующий день. Но сегодня мы тоже ее попробуем. Пожалуйста. Очень вкусно, полезно. Приготовьте обязательно. У нас такая пошла тема икры. Была кабачковая икра. Буквально там несколько видео назад. Теперь вот такая икра. Но это на самом деле, не знаю, для любителей просто рай. Приготовьте обязательно. Всем хорошего настроения. Худейте с удовольствием. Всем пока. Мой видео купание белого коня Если, да. конечно, тебе слава. жарко да. тихонечко, да, да, да, да. тихонечко вот так вот так, вот так да, мы да. прохладно делают да будь да. да. да, да, а, понял иди ну иди иди